Здорово бандиты, есть так или иначе два основных подхода к YouTube у людей. Давайте на них посмотрим, это важно. Итак, YouTube как хобби. А, как обычно определяют, что такое хобби? Да, Хобби это увлечение, да, за которое вам обычно приходится платить. То есть, условно говоря, устроившись там в кружок реконструкторов и делая себе славянскую одежду, вы чаще всего за это платите. То есть, это хобби, которое деньги у вас отнимает. Вот, YouTube тоже может быть таким хобби, и у многих он таким, в общем-то, и остается, то есть вот мы нарисуем доллар, и нарисуем, что доллары у вас идут вниз, если вы занимаетесь YouTube как хобби. Что такое YouTube как хобби? Вы ведете канал, но не подключаете партнерскую программу YouTube. У вас очень мало просмотров, например, да, и нет смысла получать партнерскую программу, или вы даже не задумываетесь о том, что на YouTube можно зарабатывать, просто вы снимаете там свою кошку, условно говоря, каждый день. И тратите на это время. То есть э, в данном случае YouTube, конечно, не будет от от отбирать у вас э, ваши сладкие доллары, да? Но YouTube может отбирать ваше сладкое время. Другой вопрос, что многие люди тратят время так, что, в общем-то... Да, лучше об этом не говорить, короче. То есть в этом случае YouTube будет выступать как положительный опыт, потому что многие люди, а, начав снимать на YouTube, а, учатся монтировать, учатся а, делать ролики, да... Учится нормально разговаривать. То же самое, кстати, со мной произошло. Я разговаривал раньше намного хуже, теперь же теперь у меня это получается хорошо. То есть, если вы воспринимаете YouTube как хобби, то флаг вам в руки. Мы же в основном разговариваем с людьми, и здесь, я думаю, свались люди, которые хотят воспринимать YouTube как свое дело. А почему я не хочу говорить бизнес? дело в том что бизнес это немножко другая тема то есть youtube может быть бизнесом но на мой взгляд между своим делом и бизнесом есть одно маленькое отличие свое дело это когда ты сам работаешь то есть например адвокат это свое дело да адвокат может быть частным но он сам работает чтобы заработать деньги да то есть ему приходится работать А бизнес да я считаю что это что то такое когда ты допустим у тебя есть там пять адвокатов ты владелец этой адвокатской конторы но ты сам работаешь минимум или вообще не работаешь просто имея деньги там на комиссии там которую ты берешь с этих адвокатов то есть youtube не будем называть бизнесом поняли назовем его свое дело вот в таком случае youtube будет давать тебе возможно при хорошем раскладе доллары вверх да вот и соответственно время чаще всего будет у тебя сливаться вот. но оно будет не проходить впустую, то есть время тут будет уходить просто, ну, по сути, в пустоту, да, здесь время будет хоть и уходить, но сливаться на полезные вещи, то есть ты будешь зарабатывать деньги, ты будешь зарабатывать больше опыта, если у тебя бизнес-подход. А почему без бизнес-подхода на YouTube сложно? Потому что, когда у тебя бизнес-подход, ты смотришь на все в понятиях долларов, да? в понятиях прибыли. То есть ты думаешь так, вот это видео набирает больше, буду снимать его почаще. Так, вот это видео набирает меньше, не буду его снимать. Так, вот это за дизлайк не буду снимать, это за лайкали, буду снимать. Ты соответственно свое дело это более, на мой взгляд, совершенный подход, даже если у вас маленький канал. И здесь есть одна как бы важная деталь, да? Когда вы воспринимаете YouTube как свое дело, дело, которое приносит, будет приносить вам доход, или приносит вам доход, вы готовы в него вкладывать усилия. И, соответственно, от того, что вы вкладываете усилия, у вас все будет расти. Люди, которые воспринимают YouTube как хобби, да, как просто какую-то развлекуху, они снимают ролики редко. Вот. Ну и, соответственно, получается все достаточно грустно. То есть, когда ты выкладываешь один ролик в два месяца, ну, мало-мало кто добивается успеха с такой частотой роликов, если вы не какие-то супервирусные видео делаете, а таких людей можно посчитать по пальцам. А многие люди, которые никогда не работали на YouTube или ну, только видят это со стороны в основном, они считают, что на YouTube очень легкие деньги. На самом деле это не очень так, потому что в любом случае, чтобы заработать на YouTube, нужно потратить что? Нужно потратить время и часто нужно потратить деньги тоже. То есть получается так, ты сейчас отдаешь время, ты сейчас отдаешь деньги и ты рискуешь. То есть никто не дает тебе гарантии, что сейчас потратив там 50 тысяч рублей на канал YouTube, завтра ты заработаешь больше. Денег. Время ты не вернешь, но денег ты заработаешь больше, больше, больше, больше. То есть, в любом случае, люди, которые когда-то попробовали делать что-то на YouTube, они очень сильно рисковали. Или большое число времени было вложено, или большое число денег, или повезло. Давайте мы нарисуем вот такой значок удачи, да? Вот. Но удача, опять же, это пастанар, такая величина, которую вряд ли стоит измерять. То есть, на мой взгляд, нельзя говорить о легких деньгах на YouTube, просто потому что люди, которые поднимают большие суммы на YouTube, в том числе и. Ваш покорный слуга все-таки вложили достаточно большие усилия. То есть, сейчас, возможно, для меня то, что я заработал с YouTube, это уже легкие деньги. То есть, это уже несложно для меня. Но изначально это был риск, это были деньги, это были временные затраты, это были а, конфликты, это были. Ну, бессонные ночи нельзя сказать, да, но время было весьма напряженное, и сейчас тоже приходится работать, чтобы выпускать контент. Поэтому уважайте чужой труд, и не думайте, что деньги на YouTube даются легко. Другой вопрос. Что достать их вполне реально оттуда. Ну и об этом мы поговорим на этом канале. Думаю, будет интересно.